Да, я человек, который никогда не имел опыта работы с психологом, либо каких-то групповых занятий или прохождения курсов личностного роста. Сейчас я закончила курс Виталия Бамбуры ⁇ Женский круг ⁇ и хочу поделиться своим мнением. Это точно тот курс, с которого вам надо начать, потому что в этом курсе предложены знания о жизни, которые систематизированы определенным образом и раскладываются в ритме преподавания, возможно, даже университетского уровня, который, я считаю, очень высокого уровня. Виталий однозначно обладает очень сильными навыками преподавателя, и это точно то, что откликнется в душе того ученика, который поначалу не очень готов воспринять мнение другого человека о своей жизни. То есть прослушивая теоретическую часть, ты понимаешь сам о том, как устроено жизнь, психология, может быть, психоанализ, тебе предлагают какие-то альтернативные знания, тебе рассказывают о религиях, о каких-то мировоззренческих постулатах, у тебя формируются вопросы, ты систематизируешь те жизненные навыки и знания, которые у тебя имеются, ты анализируешь свой опыт с этой точки зрения, и ты получаешь большое удовольствие от того, и узнал. И в этот момент ты понимаешь, что ты находишься только на самом начале пути. Это вызывает большой огонь, радость, прилив эмоций и желание дальнейшего прохождения этого пути. Спасибо большое, Виталий. Я благодарю всех участниц. Я, конечно, пойду на круг.